Да фактом oh, раскидал. Забрать. Ты саппе перепутал а я кто? Никто. Берешь закрываешь uh... опа, кого-то хлопали. я все понимаю но этого я не понимаю я борис назначен новый командир вот это папа попал И ухай, начинается. Так, ребят, готовьтесь. Сейчас говорю, путь Вальгау нам оформлен. Что, на Новый год петардами затарились, ребята? Нет еще? Подробно. Готовьтесь плавить. Тормози брычку, брат. Выходим. Я позицию Лопату в руки! Разгружаем, разгружаем, разгружаем, разгружаем, разгружаем, разгружаем. Вс, вперд, палька, колхоз. Дай мне пожалуйста это, а, да? Перемет куда-нибудь поставить. Полемет? Да-да-да, было бы прикольно. Куда? На башню, на башню. На башню? Куда надзорные, где петушки сидят? Медь Отметь на какой башне. ХЗ, короче, это не здесь оказывается, но ну, Погнали на совет бас. А, блядь, я забыл патроны поставить. <laughs> Нормально. Короче, идите, пока что я поставлю. А, и, стой, пошли копать. Все, подставили патроны, идем. Прямо есть. Ребят, на 140 противник где-то бегал. вижу бежит чучело на 240 дядь чучело на 240 сейчас буду работать хорошо хорошо ребята человек сработает и пристреляться проще Это странно, что он один. А я бы вообще там бы позицию занял бы. В песках где-нибудь. Пойдем вместе. нет Пойдем попробуем. попробуем. Не, а может если, может ты сверху хм. останешься, а я вперед пройду. Давай, давай. Противник проходит. Не знаю, как, как как скажешь. Давай, да, там у них замес. Пойдем. Ребят, контролируйте эту местность. зайдем в спину им а, я так и планирую угу. Угу, угу, угу. и вместе выходим на позиции если ч там противник я вроде как готов тоже интересно, технология подойдет. Ребят, нам, скорее всего, скоро подлетит вертолет. Давай вдоль забора. <звук> Ребят, аккуратно, аккуратненько, какая-то техники едет. Ко у кого-нибудь тандем есть? Тандем есть у кого-нибудь, ребят. Мы в Может, а, так понимаю, никого нету в тандеме. Так, танк техника на семьдесят пять ребят давайте на гостал проходить вперед кто может Вперед на гастал погнали с душей. пробегай кровь. Вон они бегают впереди на 140 далеко. Угу. Сейчас позиция ему и пробегай. Давай, двигай. А чё у них тут хаба не было разве? Там не работают. У меня вообще какие-то странные, если честно. Они даже первую точку не взяли. Чё вам вообще с ними говорить? Дам дым. Не со скала Сейчас буду смотреть. Хорошо прилетает, слушай. Давай ползку налево давай. Ух ты! Проедет, проедет нормально. Снайпер походу. А Прямо чуть дальше метки движения снайпер. Понял. Прям ровно на 105 я вижу его. Я сейчас там это. Все, подавил, смотри его. Mm. Ставь, метку. Ставь метку. Стреляй по нему. Перезаряжаюсь. Я пошел вперед, все равно нету прицела. Ребята, к линии фронта подходите. Кто сзади? Еще. Подниму. Если дым, дымы есть те. Да, сейчас кину. Я не понял, куда прилетел, дальше От души. Сняли его. Давай. Сейчас убью его. А прикрыл меня, видимо, пустой. Я легю. Все, все, лежу, лежу. Вижу его. Убил. Побежали, его сняли. Сейчас да. по Пацаны, почему не восстанавливаются? Бег. Ч? Ранен? Ты ранен, ранен. ранен наверное. Ранен, Да, да-да, ранен, ранен. Поэтому не восстанавливается. Теперь в курил. С ГОСТауна пулеметчик работает. Впереди деревня защищается. Ребята, все ожидаем технику, ожидаем технику. Не лезем. Откидываем ралик здесь. Мидик есть? Рядом. Поставил релик. Спасибо. У нас набирай ей и себя отдали вообще. Медик, медик. Медиков никого. Не власть я его злю. Ко мне не подходить. Медика давайте, где он уже? Ребята, ребята, не стойте там, идите вперед Где медик? Я иду. А есть сейчас у кого-нибудь патроны вообще? Пустые. У нас патроны есть, мужики, у кого? Нет. Жинь! По мне снайпер работает! Олег ВД, давай налево, поддерживай, пожалуйста. Сейчас ребят. все вижу. Ну, ждет, а спасибо. справа пылесосит. Вон с горы, ебут. Ребята, справа от нас танк. Патрон нету. Так, короче, ребят, на раке спаунуйтесь. Выбор нет. И бегите в госпаун. на крыше на крыше у нас сейчас пил захватывает совет а байс или нет да да захватывает подниматься на свитбейс ребята тяги спаунитесь на хабе свитбейс захватывают вот на эш 8 6 1 там спаунитесь кто на Гастауне остался я здесь ну походу с тобой двоем тут кто на Гастауне остался там оставайтесь Тир прям возле меня в ангаре. Сзади, сзади тебя. В углу Смотри. лежит у ворот. Мертвый. Походу разменялся. А там еще три <laughs> вообще. В ангаре есть один. Он поднимает там. В ангар залетите сначала, потом поднимите. Где контакт? На все побили. Давайте технику что ли? Все главное Вижу это технику не хлопай, не хлопай. без людей. Спасибо. Спасибо. Что, может, нас до тигры довезут до следующей -то, точки? Или в обороне? Ралику бежим. Командор, дай сесть на тазу, да? прямо противник. противник передавал. у них техника там прямо. аккуратнее низ, низ, это, низ. она страйкер ей все ребят не власть сейчас это наша Эдик, ты лежишь или поднимаешь? То есть РПГ-ху это отходим БЛЯТЬ! МЕНЯ ПОПАЛИ! На Галстауне человек пять высадилось. Кто лежит на моей метке? Там все сдохли. Ребята, вот кто вот капал, попробуйте его убить. Ежик тоже иди убивать. Они внутри сидят? Да. Но легко будет убить сейчас. Ну, Сложно строить. Я... Ребята, силками и так. обступляющих тетя, <Связи> кап чист. Уходите с хаба. Что-то Хабе. Ты вообще складно гонишь. Я думал, что мы там справиться. А что это за генеральные? А, ты жопа. Я просто. А не понял, никак что нельзя. это понял. Бегайте вообще нафиг туда, чем дальше тем лучше. Командир был снят с должности. Складной, скажи этому деду, а чтоб нет. меня поднял на танк. Куда? Синяк! Зачем? Опять хаб заблочили. Зачем тебе это? Да я посмотрел просто, ресурсы просто проверил. А, Ха вот. надо здесь травить. Строить Ща подойду. Там они есть же, да? Да, на полную. Там где ралик надо бы поставить? Да не, лучше сделать. Красных дымов наши, нет? Нет, не наш. Кто это возле соплати для А кто девятого выбил? На сто двадцать нахожусь. Ребята, судя по СП, там кто-то с севера едет. Какая техника, наверное. Аллилуйя. Патроны. Ёж, поставим. Ёж, ёж. Патроны. Поставим. патроны. Эй, эй. Эй. А. а здесь еще патроны. На краю Было бы неплохо, если бы кто-нибудь из вас поехал на май и привез еще с плай. Гастану сейчас вот танк приехал. Наверное, там как херня их, в сути, по карте. А, нет, убрали.